Сегодня загляну я в отель, Латес-сити-хотель Ташкент. Wow. Вот такой у нас отельчик, он, бывшая гостиница Ташкент, построенная еще в Советском Союзе. После реновации ну, посмотрим, что здесь нового, что изменилось. Вот такая вот территория здесь. Там он Театр алишера Новаи. Тоже в центре города находится Это гостиница Ну пойдем внутрь Посмотрим, что там есть Хорошего Я в вот гостинице уже внутри Очень здесь Достаточно мило и прохладно На улице 42 градуса Шаре обстановка, достаточно уютная, здесь, вероятно, люди принимают пищу, посмотрим, что внутри еще, в самой гостинице, какие номера. То есть это корейская, а скажем, в Узбекистане еще есть какая-нибудь? А, -то Только одна, да. Года, да? да, А когда они переименовали? В году. В То есть 10 лет, 10 лет уже. Лет уже да? Да, а здесь у нас находится ресторан. Угу. Довольно-таки уютно здесь соревноваться. А когда был ремонт здесь? 15 -15. Тоже в да. Ресторанчик. На завтраке, обеды, и скоро мы собираемся делать ревну. Ну так здесь достаточно... В за Да. Кухня у нас есть национальная, европейская, азиатская. Когда она была построена? В 1958 году. Угу. пятьдесят году это уже почти больше полвека да. в поэтому они стараются как-то вот законсервировать вот этот а вот Уг уголок да, да то что ну, было изначально стараются просто по минимуму что-то менять у -у -у. В интерьере в экстерьере здесь у нас бассейн это получается у вас в... бассейн на улице да, да? да внутреннего бассейна у нас а планируется если позволит да, инфраструктура. Да. Так, а вот это летняя беседочка у нас? Да, летняя беседочка. Отлично. Здесь вечером, конечно, классно. Наверное. Да, вечером будет очень классно. Приходите вечером. Спасибо. Придем вечером обязательно. Так, вот такой вот дворик здесь шикарный. Да, тут мы можем организовать также а, подиумы. Угу. Очень часто да. здесь проходят, проводятся мероприятия. Угу. Кто-то проводит даже конференции. Сейчас, секунду Фитнес-зал. Отлично, большой. Даже больше, чем в Брэдисоне. Это стоимость включена, да? Получается. Вот такой вот фитнес-зал. Приходите, занимайтесь. Зеркало визуально удваивает территорию. Вон такие большие шарики. Так, это у нас конференц-зал, как он называется? конференц э -э, первый. Первый. Так, номер один. Сколько человек здесь вместимости? 50. 50. Это полная загрузка, да? да. Ой. Так, все, есть видеопроектор. Все внутри, А кто здесь конференции вас пробует в основном? Футболисты? Да футболист футболисты везде, они во всех отелях. Да. Самые популярные жители гостиницы. Так. Вот, дорогие друзья, у нас на сегодняшний, на 7 июля, цены на US-доллар и евро. Вот такие вот хорошие цены приемлемые. Так, мы сейчас куда выходим? -то? На так, Сейчас мы будем смотреть на так, а номера какие у вас представлены? Стандарт? Так, да, мы можем посмотреть стандартные номера, дальше джуниор, uh супериор -huh. uh -huh. а, Кстати, здесь. Да. Президентский есть у вас? Президентский сейчас не в работает. процессе, да. Хорошо. Да. Надо использовать с каждой минутой, потому что не протолкнешься потом. Да, это большой удар был. Большой удар, да. Здесь у вас тоже видите. Вот так красиво, видите, здесь. Вот, да, да, поехали. У нас премьер. Да. 80 квадратов. Да, 81. 81. 81. Спальня а сколько? Спальня. получается 87. Ну вообще да. да. Примерно 27, да? Примерно 27. Так. Ну это плюс-минус, да? Не. Да. Довольно таки мило. У нас в два люкса. Это угу. один из них, получается. На четвертом этаже и на пятом этаже. Есть у нас. Это у нас какой этаж? Это четвертый этаж. Так, все перелюкс. Полулюкс. Ой. ой, ой. ой. ой извините, за. А ничего да? страшного, здесь уже была борьба. Так, это у нас специи сюда включены, да? Это не специи, это орешки. Вкусняшки такие. Так скажем, ништяки для туристов. О, деньги лежат. Да, мы, мы Слушайте, спросим, все, в любом номере можно приходить и, и лежат нет, деньги. Дабл. Стандарт. Дабл стандарт. Дабл стандарт. Ну, в принципе, да сколько он квадратов получается? Двадцать семь квадратных метров. Скромненько, ну хорошо. Стандарт твин точно такой же, просто с растительными кроватями Да, это у нас получается шестой этаж. Икс И здесь можно смотреть футбольные матчи. И сейчас как раз идет чемпионат Европы. Кто там играет, вы смотрите, интересуетесь, нет? А, Испания. вчера не Так, и кто, «Так, кто победил? Испания. Uh, Испания победила? <говор�> <говор> так, хорошо. Главное, что Россия проиграла. Плохо. Но с такой игрой. Жалко, да. <говор> вот такой вот вид здесь красивый. Вот это вот здесь ставится. Монитор. То вид на Альшерновой Ну вот приходите в отель, приезжайте тут, Дорогие друзья, иначе никак Так, ну все, большое спасибо за отель Очень мило, приятный персонал Мне понравилось Так что будем привлекать Гостей сюда, затаскивать силы. Кто не захочет, заплатить штраф Или газ отключим Ну а на самом деле очень было мило, спасибо большое Всего доброго Ну вот, посмотрел я отельчик очень понравился мне. Все круто, идеально. Ну, Идеальности, конечно, не бывает. Но, в принципе, все прекрасно.